Будем испытывать пилу спинскую для пинки льда. Сегодня у нас задача вырубить крещенскую прорубь. А так будем какие-нибудь мать под Как говорят люди, через метровый лед быстрее, чем бензопила. Что-то мне с трудом это верится руками плюс значит никакого масла тебе получается в воду не добавится да а кстати это перебиваться я слышал когда вот прорубы э, делают в пилу сливает масло которое для смазки пилы наливает подсолнечное подсолнечное да. тоже смазывают, только логически чистое ну лайфхак но а, а она разрисованная какая-то она походу раз пять пересылалась. Не большим, спросом, видать, пользуется. пытался Не, на самом деле, это очень <сих> дорогая вещь, кстати, относительно. Я смотрел, 11 тысяч стоит. Чтобы... Не, не один, стоит 5. Ой, гарпун какой-то. Вот такая вот тыла. Точно ну, смотрится, кстати, вах. Летом на охоту можно. Да. Да. Не, можно это, кино снимать. какую нибудь это, про гоблинов. Что, все? Так, погоди, давайте емкость. И соберем. Ну, Наверх. Тяжеловы, кстати. Выглядит очень агрессивно. Вот это лед ты должен протащить метр? М -м. блин. Фины шведы пользуются ими. А дело китайцы? Нет. Писта юку, ну фины сделали видать. Наверное. Два метра она целиком метр семь, семь метр семь она пилит вы по фински понимаете так понятно? конечно финская кто фин? Оп. кто, фин? кто фин? он же фин. кто фин? так не открывайся а не, вот сбоку смотрите раз Вышло. Ну еще раз я что то не увидел ну. вот и также компакт ну весит килограмм блин на семь так здесь у нас здесь у нас фиксатор болт, да давай сильней, сильней просто сделай а а и все его отодвигает, очень кстати сделано раз, есть ну все, какая там пила следующий как говорится сальда вам покажем ручки удобные кстати о-хо-хо ручку покажите, вы как дзюба прям дзюба вот так вот, а я вот так вот. я как мультик видели там этих ледяное сердце лед чистили э, лед добывали вот то же самое норвежский способ ага. так, чуть -чуть. Вот. И сейчас будет полноценная прорубь. В течение минуты, можно сказать. Налет не глубокий, уже прорубленный. Так, конечно. Если поворачивать, то так как пешнй сначала работаешь. Тоже она выгрызается потихонечку. Данный способ был не нами изобретен, но перенят, так сказать. У более северных народов. В русско-финскую войну. Да, русско-финскую войну. То есть сейчас вот эту льдину просто-напросто мы возьмем и утопим в подлет, не вытаскивая, не напрягаясь, тратив минимальные. Ну как? Так и скажем. Хорошая вещь. Да, остался один проход.